Если город заказывает, например, клубу, он заказывает конкретное. Я прошу вас 2000 детей вывести с улиц и привести к себе. Нас интересует, чтобы они там были заняты чем-то. То критерий ⁇ это массовость, и наша задача их удержать, сделать интересную, как клуба, например, да? чтобы им было интересно. То есть в принципе задача Олимпийских игр тут не ставится, здесь ставится задача, чтобы 2000 детей не сидели возле компьютеров там, дольше положенного, не пили пива, не курили, не приспосабливались там, к какой-то криминальной среде, не употребляли наркотики и ворот вместо того, чтобы платить деньги э, школам милиции, комнатам милиции несовершеннолетних, либо тюрьмам, либо госпиталям, либо социальным каким-то по реабилитациям центрам. Они говорят, нам лучше положить эти деньги в спортивный клуб, частный, государственный, неважно, на рыночных условиях. В результате мы будем экономить на тюрьмах на больницах, мы будем иметь здоровых налогоплательщиков, мы будем иметь хорошее общество, мы будем иметь психически, культу, психически здоровых и культурных образованных людей. И клуб или школа именно за это отчитывается перед э, городом и говорит, смотрите, вот у нас 2000 детей, вот вы можете в любой момент прийти, проверить и так далее. И мы за это получаем деньги. То есть если же город заплатит деньги и скажет, нам нужно сейчас, чтобы вы подготовили там, Чемпиона мира. Хорошо, это другая технология. Но за это должен отвечать не город, а национальный олимпийский комитет, государство. И это совсем другой, другой вопрос. Но клуб это тоже может предоставлять. Задача клуба – формировать заказчиков. Задача государства, города, области, района – стать этими заказчиками. Не палить просто деньги, лишь бы куда, чтобы отчитаться, что вот мы профинансировали, а дальше вопрос не к нам а стать вдумчивым заказчиком и решать конкретные задачи. видеоскоп спортивное видео.